Я думаю, у каждого из нас хотя бы раз возникало желание переехать жить в другую страну. В США за американской мечтой, деньгами или славой. В Испанию с ее приятным средиземноморским климатом и радостными людьми. Или в Японию в поисках душевного равновесия и спокойствия. А может быть, как в моем случае в Швецию? За таким понятием, как лагом. Антон Птушкин в своем последнем увлекательном видео о Швеции немного рассказал об этом исконно шведском понятии, и это вдохновило меня сделать свое видео о том, что же такое лагом, и что у него общего с минимализмом. Ландет лагом, lagom. страна лагома. Именно так сами шведы любят называть свою страну. Так что же такое лагом? У этого слова нет четкого перевода, а означает оно что-то вроде «не слишком много» и «не слишком мало», «в самый раз». Понятие «лагом» применяется абсолютно ко всему – к порции мороженого, размеру квартиры, крепости кофе или даже количеству выпитого в пятницу вечером алкоголя. И дело здесь не только в количестве, но и в качестве. Ровно столько, сколько нужно. Это философия умеренности, в основе которой лежит чувство равновесия и забота об окружающих. Швеция всегда попадает в рейтинге самых счастливых стран мира. Ее называют идеальной моделью государства, в которой власть заботится об обществе, а общество, в свою очередь, целиком и полностью доверяет власти. Это страна гендерного равенства, высокого уровня социальной защиты и качества жизни. Благодаря этому, даже несмотря на суровый климат, жители этой страны считают себя счастливыми, потому что все самые базовые потребности обеспечиваются государством. Люди прежде всего. Именно этому учит философия Лагом. В основе скандинавской культуры лежит идея об общем котле, куда каждый вносит вклад и получает от этого пользу. Золотая середина по-шведски – это когда все имеется в нужном количестве. Это позволяет шведам получать удовольствие от жизни. Они прекрасно знают и видят, куда уходят их высокие налоги, и, следовательно, им уже не нужно беспокоиться, например, за доступность качественной медицины или других социально важных благ, и отсюда появляется больше времени на занятия, наполняющие жизнь смыслом, время с семьей, хобби и другие важные вещи. Как известно, шведы не любят конфликты и эмоциональные всплески и стараются вести себя таким образом, чтобы не причинять беспокойство окружающим. Из-за этого шведское общество выглядит как совокупность отдельных, обособленных друг от друга людей. Они очень ревностно охраняют свое личное пространство, поэтому лагому свойственен здоровый эгоизм, но с сохранением уважения к другим людям. Вместе с этим шведы предпочитают откровенность. Если они не хотят или не могут что-то сделать, то они говорят «нет». Либо же они могут прямо сказать, что им не нравится ваше новое платье, если вы их об этом спросите, но без всякого личного негативного оттенка. Это приводит к тому, что шведы общаются друг с другом очень кратко и откровенно, и со стороны такая манера может показаться грубоватой и неприветливой. Но вместе с этим концепция лагом создала культуру справедливости и доверия. Она сдерживает демонстративное потребление и заботится о том, чтобы все члены общества, будь то школа, компания или даже целая страна, получали справедливую долю. В Швеции на свидание девушка откажется, чтобы за нее заплатили, что в России считается абсолютной нормой. И это не из-за какой-то западной моды, а потому что так у них было принято всегда. Даже люди, состоящие в браке, чаще всего финансово независимы друг от друга и одинаково вкладываются в семейный бюджет. Каждый новый житель Швеции запоминает в первую очередь три главных слова. Хей, так и фика. Фика – это шведская традиция делать перерыв в работе для того, чтобы попить кофе с печеньем. Делается он каждые 2 часа и длится не более 15 минут. И дело здесь не в любви к кофе или сладкому, а в возможности сделать паузу, дать мозгу отдохнуть, перезагрузиться, непринужденно общаясь с друзьями или коллегами на совершенно отвлеченной от работы темы. В Швеции баланс между работой и отдыхом соблюдается намного лучше, потому что между фика и обедом успеваешь поработать как раз столько, сколько нужно. Работодатели всячески поощряют сотрудников, переходящих на гибкий график, а помимо ежегодного пятинедельного отпуска у них много праздников и выходных. Люди, живущие по принципам лагом, никогда не станут хвалиться тем, что работают по 70 часов в неделю. Сверхурочные там не ценятся и не считаются необходимыми, а о тех, кто работает сверхурочно, принято говорить, что они просто не умеют планировать свое время. Для них важно зарабатывать такое количество денег, чтобы обеспечить себе самостоятельность и поддерживать необходимый им уровень лагома. У шведов нет необходимости в излишествах ради демонстрации своего успеха. Именно поэтому самые богатые жители этой страны зачастую в своем доме предпочитают простоту и высокое качество. В отношении одежды лагом требует разумного баланса между удобством, стилем и качеством. Шведский подход к моде и красоте весьма минималистичен и сконцентрирован в первую очередь на качестве и практичности, которую уже оценил весь мир. Такие шведские бренды, как H&M, Arket и Acne Studios уже завоевали свою любовь по всей планете именно благодаря своей универсальности, удобству и некой расслабленности, когда предмет одежды можно по-разному комбинировать и сочетать друг с другом. Наверное, первое, что приходит в голову, когда речь идет о Швеции, это, конечно же, Икеа, а ведь ее философия как раз построена на лагами, когда каждый элемент дома сочетает в себе практичность и приятный дизайн. Лагом представляет дом не как красивую, живописную картину, а как пустой, чистый холст, на котором можно создавать все, что угодно, где все элементы соединяются в разных сочетаниях, передвигаются, комбинируются и, самое главное, приносят удовольствие. Жизнь шведов очень тесно связана с природой, и это воспитывается в них с самого детства. Они очень много времени проводят на улице, независимо от того, какая погода, и очень сильно ее защищают, что, казалось бы, противоречит присущему лагаму самоконтролю. Но с другой стороны, лагому свойственно стремление обеспечить всем равный доступ к природным ресурсам. Нельзя же только брать, нужно еще и сохранять для того, чтобы другим тоже досталось. Их с детства приучают много времени проводить на природе. В конце февраля школы уходят на небольшие каникулы спортлоф для того, чтобы семьи посвятили время активному отдыху на свежем воздухе. Также у них есть специальный закон «Alemansretten», который как раз дает право всеобщего доступа к природе, благодаря которому можно гулять, кататься на лыжах и даже ставить палатки практически везде, за исключением объектов частной собственности. В 2017 году компания Visit Sweden и Airbnb запустили нашумевшую рекламную кампанию и выставили на сайте в качестве отпускного жилья целую страну. Точно так же, как уборка в доме, у шведов выработалась потребность содержать в чистоте и защищать окружающую среду. Простые изменения в повседневных привычках, направленные на то, чтобы сэкономить воду, электроэнергию, уменьшить количество мусора или вести более здоровый образ жизни, могут принести огромную пользу не только самому человеку, но и всей планете в целом. В этом и есть лагом. Безусловно, шведы считают лагом своим началом и философией, но с мировой глобализацией многие люди, особенно молодое поколение, не хотят тех ограничений, которые он на них накладывает. Многим хочется с гордостью выражать свою яркую индивидуальность, проявлять талант, разрывая при этом клетку лагома. Вряд ли игру известного футболиста Златана Ибрагимовича можно описать как основанную на лагоме. Или, например, звезды поп-музыки Зара Ларсена и Тафлоу, Лоу, которые известны своими яркими и провокационными образами, тоже ведь совершенно не лагом. Человеку свойственно, чтобы его замечали. Мы всегда ждем похвалы за свою работу, хотим, чтобы нас поддерживали и восхищались. Лагом поощряет самодостаточность и необходимость в некой дистанции, но обратной стороной этой медали может стать одиночество и потеря связи с обществом. Именно поэтому все больше шведов стремятся в той или иной степени уйти от лагома и открыться миру. И это абсолютно естественно, когда с течением времени традиции, взгляды, обычаи трансформируются и приобретают новый вид. Иногда жажда исполнить мечту и реализовать свои желания может оказаться сильнее менталитета, и нам кажется, что только так мы достигнем удовлетворения от жизни. Но если мы научимся целиком и полностью удовлетворять свои базовые потребности без каких-то излишеств и действуя осознанно, то мы создадим себе основу для того, чтобы стать счастливым и наконец-то отправиться в дорогу за мечтой. Наверное, именно сочетание осознанности и стремление к выражению своей индивидуальности — это и есть современный лагом.